Добрый день, меня зовут Кульдана, я партнер корпорации ФОХО из Кыргызстана, город Бишкек, представительство КТБ 88 моему отцу 70 лет, в этом году летом он сильно заболел, он частично потерял память, начал разговаривать сам с собой, не знает нас, не знал голодной или сытый, забывал одевать одежду, иногда убегал из дома, давление то поднималось, то снижалось. Он очень измучился, и мы отвезли его в больницу, там сделала МРТ, и двух двухсторонный глиоз, и выписали очень много лекарств. У этих лекарств был побочный эффект для других органов, и мы решили с семьей дать отцу продукты корпорации ФОХО. Он начал, начал принимать продукты, 90 дней, и получил массаж. И мы получили прекрасный, очень крутой результат. Давление нормализовалось, улучшился сон. Всех нас узнает, сам кушает, сам себя обслуживает, ходит в гости и прекрасно себя чувствует. Мы всей семьей выражаем огромную благодарность корпорации Фохо. Я Нурмагомед Вернар Габдович, мне 65 лет, пенсионер. В марте 2020 года я обратился в частную пленнику города Кустанай, где обнаружили у меня рак прямой кишки. В марте того же года я стал партнером корпорации ФОХОВ и начал принимать препараты ударных дозах. Например, в первом месяце я принимал по 10 капсул Капсул линзи, вода флакона эликсира, феникс, санцин, 6 столовых ложек пас розы и 6, 6 капсул жидкого кальция. В течение полутора лет. Сейчас я чувствую себя здоровым, счастливым, жизнерадным человеком. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я жительница города Орска. У меня была проблема в правой груди кистозно-фиброзной мастопатии, в левой груди находилась у меня опухоль. Сказали, надо следить, сдерживать, чтобы не разрасталась, пока что-то Принимая продукт, эликсир три драгоценности, кальций и чай львы. я самостоятельно приобрела данный продукт, послушав просто о нем, пропила, пропила его полтора месяца и прошла дополнительное обследование, у меня исчезли опухоли и мастопатии. Я очень... Аплодисменты. Я очень благодарна компании «Фахол». Спасибо большое. Ольчика вам здоровья. Спасибо. Так, можно вас? Как вас зовут? Добрый день. Я, Оксана, в компанию пришла осознанно. Стала принимать продукт по системе «Очистка и регуляция восстановления». И в первый месяц у меня уже пошли супер-классные результаты. Я носила оздоровительные наши пояса 8 часов в день. В, меся... в первые две недели у меня ушла хроническая усталость, а в течение первого месяца ушло высокое артериальное давление. В течение года я постранила на 12 килограмм. Я очень рада и счастлива, что я пришла вовремя в эту самую лучшую компанию в мире. Я Цитова Ирина, город е 58 в Компанию я пришла со своими болезнями. У меня артроз третьей степени коленно- и коленостопных суставов и гипертония хроническая. Принимаю продукцию компании, я по системе очистка, регуляция, восстановление. Постоянно весь перерывов, плюс еще тампоны, жемчужины, Прин принцессы и делаю биоэнергорегуляцию, также использую постоянно все пояса. Сейчас у меня проблемы исчезли, давление у меня не скачет, нормализовалось, ноги у меня пришли в форму, я не хромаю, они не болеют, я очень благодарна компании. Недавно я сделала анализ на COVID, на антитела, у меня оказалось много антителов, я даже сама не знаю, когда я переболела ковидом. Я в компании с 2013 года. У меня сильно болела поджелудочная железа. И когда я начала принимать продукцию компании, у меня нормализовался вес, прошла изжога. Все желудочно-кишечные процессы нормализовались. Вот, я пила галасен, чай поху ну и все 9 препаратов. Я очень благодарна своему наставнику Наталье Шакарян, которая пригласила меня в компанию, которая дала мне возможность быть здоровой и всех приглашаю в компанию. Здравствуйте, меня зовут Ильнара, мне 33 года, я в компании с января 2021 года и за это время у меня огромное количество результатов, хочу поделиться одним из них. У нашего папы очень сильно рука болела, он даже маленькую ложку не мог ее поднять. Спустя 10 сеансов биоэнергорегуляции, во-первых, боль ушла, во-вторых, он начал крутить руку и она у него вот так вот висела. И, в-третьих, он после сеанса, после курса биоэнергорегуляции переколол все дрова дома у себя. И все лето занимался строительством, и по сей день рука его не беспокоит. Наши родители очень рады, что в домашних условиях можно восстановить здоровье. И я счастлива, что я в компании. Макарова Ольга Саратов, 59 лет. Сколько себя помню, все время страдала заболеванием головной боли. Эта жизнь невыносима, когда у тебя все время болит голова. И каждый день ты ждешь боль когда снова опять заболит. И каждый день пьешь таблетки, но радости жизни нет. И вдруг на моем пути попалась корпорация «Фахоу». И я так благодарна нашей компании, продукт линжи просто вернул меня к жизни и подарил мне светлое будущее. Спасибо большое компании. Я Кирилла Ворокия, мне 74 года, я представляю город Саратов. Я перенесла в 2008 году инфаркт миокарда. Кардиохирурги мне рекомендовали операцию на коронарные сосуды. Но здесь появилась компания «Феникс» со своими, со своими уникальными продуктами, и я решила попробовать. Я пропила чичунфу, эликсир «Феникс», кальций, линжи и получила великолепные результаты. Я ушла от операции. Далее опущение почки на 15 сантиметров. Билнефрит, герпес, мучкаменная болезни, холецистит, панкреатит. Я использовала пыса и продукцию три драгоценности, мой любимый чай-лювей. И я получила результат здесь. Почка у меня поднялась до нормы. Не образуются камни, ушли сопутствующие проблемы. Результаты анализов подтверждены клинические вот печать даже синяя.